Сейчас в системе PIR одновременно открыты две локальные сметы. Перейти к ранее открытой смете можно с помощью меню «Окна», где перечислены все открытые сметы. Таким образом, можно попеременно работать то с одной, то с другой сметой. Расположим на экране две сметы одновременно. Для этого в меню «Вид» выберем пункт «Расположить с» и щелкнем мышью на название нужной сметы. Скопируем строки одной локальной сметы в другую. Развернем окно сметы на весь экран. Это выполняется стандартными операциями Windows интерфейса.